Я в моменте, и полетят куда-то, что-то, губы дела додела. У уже старый какой-нибудь киевский. Блин. Окей, и сейчас такой, мне 23. Обожаю картавых девушек, я уже знаю. Мне кажется, все, кто обожает их сидят в этом прямом эфире. Так, в связи, если что. Киров, прием. Ну, это, кстати, клеила я. Сколько лет назад? Пять лет назад, наверное, где-то. Тридцать три. Ну, блин, да ты считаешь, что ты старый в тридцать три года? Я об этом не сказала. Типа 33 года, блин. Сколько у тебя Мне 21. Ну, я не скажу, что старая. Просто я... У меня было очень бурно молодая. Здесь 18-19 лет. Немножко даже в 20. И когда ты 18-19 лет, просто четверг, пятница, суббота, ты просто в клубе. Знаете, в 21 год уже клуб. Давай лучше там постим. Ты в отношениях? Нет, я не в отношениях. С кем ты живешь? Я живу одна. Откуда? Из Кирова. Я в моменте... Я 10 лет назад на танцы ходила. Это будете 23. Но ты сам прям совсем-совсем еще молодой был. С учетом того, что молодые люди еще взрослеют позднее. девушку. Ну, в смысле того, у меня подольше погулять. Да. И все такое. Силы не Господи. Не люблю мужчин, которые прибедняются. Не люблю. Начинает ныть. Я старый, уже силы не те. Тебе 33 года, ты еще должен быть. О -о -о -о -о. А ты силы те. Ох, не повезет твоей жене, наверное. Покажи тут у меня татуралов. Говори, Кавказ на связи, нифига себе. Киров тоже здесь. Это зрительно тихо стало. Вот и нет жена, она меня не выдержала Ну бывает в жизни огорчение А чем если никто подарки не дарит? Так обидно, вчера столько подарочков подарили за один прямой эфир А сегодня вообще нифига нет причем Мне не любите что ли? Мы никого не пропускаем, в смысле? Рассказывай, что. Что именно надо рассказать.